здравствуйте сегодня хочу показать как легко можно сделать приспособление для прививки фруктовых деревьев берем трубочку из металлопластика эта трубочка внутренний диаметр 12 миллиметров с нее необходимо сделать вот такое приспособление длину я брал здесь 10 сантиметров от края отступал 4 сантиметра и у нас касая при срезе получалось 35 миллиметров. Сейчас мы посмотрим, как на самом деле все это происходит. Сперва здесь распил делаем болгаркой, тонким диском. Потом это зачищаем, выравниваем поверхность, так сказать, на наждаке. Здесь самое главное, чтобы конец среза выходил на нет. Потому что если будет миллиметр, то, соответственно, ровно срезать не будет. На нет надо. Вот. Они, это называется еще калибровка. Вот это примерно у меня 12 мм, эта трубочка 11 мм, и можно по каждому диаметру таких трубочек наготовить. И заодно нам не надо будет смотреть диаметр какой, привой и подвой. Вчера мы замеряем какой у нас подвой, и на подвой смотрим какой диаметр. Подходит это на 11, на 11, на 10, на 10 берем еще меньше. И потом можно подгонку делать привоя, привой также берем сюда и подгоняем. Теперь мы продемонстрируем это на месте. Это алюминиевая трубочка, это металлопластик. Когда внутри у нас получается заусенцы, берем сверлом на 12 и вот так еще проходим. Ну, это сверло не 12, 11,8 меня. И вот так проходим. Потом проходим все это. Напильничком аккуратно края все эти. Давайте приступим к делу. Вот у меня черенок. В данном случае у меня это виноградный. И делаем срез. Срез делается очень хорошо, потому что мы прижимаем нож прямо плоскости этого косынки, который на трубе у нас есть. И так проводим ее. Срез... Вот так взяли. Раз. И одним движением оно у нас срезалось. Конечно, может лучше это делать из простой стальной трубы, чем мягкой, потому что мягкая труба, она будет давать, если мы не так чуть-чуть возьмем, то она будет давать как бы углубление в алюминий. И поэтому лучше или алюминиевую трубу взять, потому что металлопластик, он чуть-чуть как бы мягкий. О, ну и срезать зато можно по уклону. И вот мы срезали, как видим. Вот два среза получилось у меня каких. Теперь мы их приравниваем. Вот смотрим, совпадаем мы по диаметру, вот как мы видим, диаметр соответственно ровненько все получается. Теперь можно делать или так, обмотку, или давайте мы сделаем улучшенную копулировку. Делаем язычок, язычок вот делаем, язычок делаю ниже сердцевины, ниже сердцевины берем и делаем вот такой вот язычок. Это у меня пробный. И вот я беру рукой. Это не то, что дерево. Это материал, который потом выбросится. И заводим. Вот так отводим друг от друга. И заводим. Вот что у нас получается. Реально мы видим, что у нас получилось. Вот такое расщелина. И заводим друг за друга. До соединения. Вот как видим. До соединения вот этого среза. Сделали срез. Если оно все одинаково то здесь будет соответственно оно совпадать. Вот оно совпадает. Здесь надо или хорошим пленку стягивать, или изолентой. Но если изолентой мы будем стягивать, дело прививку, то необходимо обратной стороной. Но я делаю обычной хбшной ниткой. Хбшной ниткой вот так. Хорошенько оно все стягивается. Вот этой. И будет все оно аккуратно и ровно. Вот как мы видим, даже не будет видно какие-то выступы будет гладко и ровно давайте мы это посмотрим на месте обматывая ниткой нитку это я вот видим какую толстую взял не тонкую потому что тонко будет рваться и сильно сильно прижимаем вот так мы прошли ниткой и после нитки обязательно еще необходимо пройти лентой обыкновенной можно лента тут сильно уже прижимать не надо просто лентой обматывать плотно чтобы Дальнейшее, когда пойдет сокодвижение, чтобы сок не выходил. Вот так легко и просто можно с таким приспособлением откалибровать толщину или диаметр подвоя и привоя и, соответственно, легко делать срез. Как мы убедились, срез очень легко делается. Конечно, алюминиевая трубка лучше, чем металлопластик. Сразу скажу, металлопластик здесь алюминия очень тонкий слой, и если мы ножом чуть-чуть не повернем не по плоскости, а чуть углубимся, то он получается срез. Алюминиевая или металлическая трубка лучше будет. И у нас будет это и заодно, и калибровка, и заодно мы будем делать ровный срез. Срез получается 35 мм. Трубочкой берем здесь 40 мм, а срез получится 35. Но это все зависит еще от толщины трубы. И при таких заготовках хорошо у нас получается срез. Конечно, это не касается тех, кто имеет опыт, кто работает в садоводстве. И он, соответственно, имеет опыт уже и без этой трубочки. Мне примерно трубочка не нужна. Я делаю срез и без трубочки уже, как говорится, имея навык. А это для новоначальных. Многие боятся ровно сделать срез. Да и можно и руку повредить. Потому что, если правильно срез делать, то за срез на себя, а не от себя. А по трубочке мы можем от себя смело проводить срез. И он получится у нас ровный. Кто любит прививочные работы или... Кто хочет заняться прививочным работой, такой маленький секрет я вам выложил, который пришлось мне его сделать. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха. До свидания.